Я Саша Дроздова, Россия. В Казани очень классный город, здесь красиво. Я из России и в Казани была уже несколько раз. Да, на Всероссийской олимпиаде школьников по информатике. Очень сложно сказать об этом до состязания. Давайте зададим этот вопрос после. Меня зовут Михаил Кучелин, я представляю Россию, Новосибирск. Ну, «Начнем с того, что в Казань для меня это не первое впечатление. Здесь я уже был. В частности, именно здесь была Всероссийская Олимпиада по информатике, по результатам которой и по результатам последующего отбора мы и прошли сюда». Ну, да, мне действительно нравится этот голос, здесь довольно красиво, особенно вот в деревне универсиады. О Казанском федеральном университете нам, конечно, рассказывали, но я этим почти не интересовался, потому что не собирался сюда поступать. Но ну, на этих соревнованиях я хочу действительно показать лучший результат, на который способен, поскольку, так как я уже закончил школу, это последняя школьная олимпиада, в которой я участвую. Не знаю, буду ли я заниматься какими-нибудь олимпиадами дальше, поэтому хотелось бы сейчас показать наилучший результат. Конечно, хочу поблагодарить своего учителя информатики, отученного Михаила Михайловича, за то, что он когда-то ну, начал у меня преподавать информатику, и благодаря этому я вот стал таким, каким, каким сейчас являюсь. Хочу передать привет своим родителям. Спасибо вам за вашу поддержку, благодаря которой я также нахожусь сейчас здесь